привет дорогие друзья с вами канал криптошарк давненько мы с вами не виделись давненько не было у нас видео на обзор на канале как вы понимаете все это связано с этими военными действиями так как живу в украине как говорится чудом сейчас перебрались в другое место выжили город разбомбили все разбомбили теперь говорят бомжи начинается жизнь заново по крайней мере, надеюсь она начнется с этого потому что также надеюсь, что в ближайшее время это все закончится. Конечно, сразу хочу сказать, жаль всех украинцев, которые пострадали в ходе всех этих военных действий, сами тоже с Украины. Короче, ладно, такая тема. Кстати, я также помогаю ребятам в определенных городах. Они там ведут фото-видео отчеты о том, как волонтеры рискуя своими жизнями Я этих ребят знаю лично они получается берут покупают гуманитарную помощь возят людям Одного там человека ранило блин короче жесть в общем к чему я веду что я еще хочу сделать определенные кошельки кошельки будут открыты вы можете вносить на пожертвования все средства будут переданы волонтерам благодаря этим деньгам люди смогут существовать и выживать такая вот небольшая вставочка перед началом видео ну давайте сейчас рассмотрим что у нас за проект проект у нас называется Cool API Planet здесь у нас будут NFT -шки. кстати если обновить страницу первые 10 человек которые попали в white list они получат по одной NFT бесплатно всего у нас 10 тысяч NFT будет запуск проекта у нас намечается через 5 дней грубо говоря все это как вы понимаете на ERC 21 а на ERC 20 минус построена, то есть просто напросто метамаск немного эфира держим, стартует проект и покупаем. По, получается по команде. А, понятно, что люди скрывают свои, скажем так, лица. но ну, это возможно, это так под тематику проекта они сейчас сделали. Но проект, конечно, еще как для меня немного сыроват, потому что и полноценно он еще ну, не запустился. Когда он полноценно запустится, мы посмотрим на этот проект, что он себе будет представлять. По дорожной карте ждем, когда это все заработает. Надеемся на то, что это будет работать с метавселенными. Нормальная тема эти метавселенные. Опять же интеграции, потом раз, разные там пожизненные пассивные доходы, много чего интересного. В общем, будем следить за развитием проекта. Но на данном этапе... Что я могу сказать, одно из всего этого по данному проекту, что как только будет запуск, надо успеть в первых рядах взять какую-то NFT. Возможно, 2-3. Иметь эти NFT и, соответственно, не, не жадничать 2-3 икса, и потом можно будет продать. Но опять же, каждый делает для себя по-разному. Я думаю, некоторым людям эта тема может, как говорится, подарить новую жизнь, если потом это NFT выстрелит в огромную цену. Также ответы на вопросы, вы можете зайти здесь все почитать у нас по данному проекту. В общем, ждем запуск, который у нас будет через, грубо говоря, 5 дней. Проект сажали новый, только начал набирать аудиторию. Твиттер у нас, грубо говоря, 600 человек. Следите за новостями, заходите в твиттер. Телеграм у нас 242 человека. Дискорд, конечно, тут у нас все серьезно. В общем, заходите и следите за новостями по данному проекту. Также пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих NFT. Выглядит, в принципе, прикольно. Кстати, извиняюсь за посторонние шумы, потому что, как говорится, живем в условиях ну, получше, чем были. Но, ну, опять же, непонятно. Ладно, в общем, по поводу помощи людям из Украины в определенных городах волонтерам будем отправлять бабки будем собирать бабки все это будет закреплено под видео и будет закреплено в комментарии так что говорится всем ребята мир вам чтоб мы жили без войн. без этой всякой гадости на этом у меня все поддержите видео лайком подписка на канал всем удачи всем профита всем пока